Да, я уже хочу начать, и мне не терпится. Вот а -а -а. Так, а два и Еще два участника идут? Прямой эфир в инстаграме идет? Ну, скажешь, ну, а что можно сказать? Я хочу, чтобы вы помахали в камеру, а потом я это выставлю. Привет всем, мы в Москве, начинаем треугольную встречу! Привет всем! Вот они, боловающие. Она нас видно? Нет. Да, да. Так лучше слышно, чем если бы я был без этой штуки. А то я себя не цыганем чувствую. Тренинг личностного роста. Добро пожаловать в нашу Ух ты, от тебя! Да, Друзья мои, спасибо, что пришли. Кто не знает, меня зовут Сергей Воронцов. Я вот немножечко играю на балайке. Чуть-чуть немножечко учу в Ютубе вас и других любителей баллайки нашего, так сказать, треугольного дела. Много было вопросов и запросов на проведение подобного мероприятия и все кто пришел всем интересно действительно здесь находиться я сегодня даже честно говоря планирую просто ответить на ваши вопросы просто вот дети пришли очень рад может быть с кем-то позаниматься при всех что-то какие-то секреты вам рассказать анкеты заполняйте если анкеты не хотите заполнить в ручном режиме заполняйте в электронном кто еще не знает но электронную анкету я на всеобщее обозрение выставлю в Инстаграме, ВКонтакте, в группах. В группах все есть. Знаете про группу ВКонтакте «Уроки игры»? Поднимите руку участники первого международного балачного интернет-ансамбля. Вот, то есть у нас половина людей, кто уже в ансамбле. Кто еще не присоединился, присоединяйтесь. К нам попасть довольно легко. Я придумал, знаете, какой проверочный этап? Просто сыграйте вместе с нами. У нас есть видео. Кто видео, все смотрели, наверное, Калинку, там, яблочко уже появилось. Взяли, выбрали любое, сыграли и отправили прям мне на почту или в личку, куда хотите. Вот сейчас есть вопросы какие-то? Нет, да, вопрос. Хорошо. Отлично. Так, ну что, может быть я что-нибудь тогда сыграю, немножечко вас повеселю. Только что поменял струну. Кстати, струны менять нужно э, довольно часто, как только она начинает звенеть, мяукать и прочее. Вот у меня она зазвенела перед мероприятием. А стороны у вас сколько? 0.30, 0.29. Вот так, да, кстати, микрофон отлично. Здравствуйте, струны? Сереж. Какие струны стоят? Струны стоят у меня, господин музыкант. Вот одно время когда я, когда учился в несинке, стояли струны сава такие гитарные, да. То есть покупаем смело вторую или третью, ну в зависимости от того, что вы больше любите. Две вторых это нота си, да, на гитаре. Вот ставим, тоже отлично звучат карбоновые. Это, да, это карбоновое сильное натяжение. А первая струна тоже господин музыкант. Вот они у меня, по... я их покупаю. Ну тоже, в общем, в такой коробочке, только по 10 а, штук, первая струна. Вот, мне они нравятся и я не рекламирую, просто вот я на них играю. Кому? А для балалайки первая струна? Конечно, именно для балалайки, да. Для гитары, вы знаете, очень часто спрашивают, а чем можно заменить? Вот тут надо проверять, я еще честно говоря не проверял, может быть от электрогитары даже подойдет струна, я не знаю, я не проверял, ни... а вот хочу проверить, для акустической, вот. от акустической вот, вторая и третья струна подойдет. Вот. всякие дела и прочее, прочее если хотите сегодня я взял с собой э, программу ноутбук чтобы продемонстрировать как работает вот обычный я e задачи может если смотрели прямую трансляцию если смотрели прямую трансляцию я показывал немножко и можно сегодня продемонстрировать да? вот значит, с собой я привез несколько сборников в том числе обещал э, сделать презентацию нового сборника до да, саундтреки номер два второй Выпуск. Первая же. О, отлично. Спасибо, Дим. Узнали, да? Это у нас из фильма Деспирада. Вот, например, тут дальше у нас есть. сейчас просто вот сборники передать по, по рядам посмотрите что может понравилось. мне сейчас до встречи денис <свят> показал свою балалайку у него проблема возникла он слишком глубоко пропилил свою подставку на обычном балалайкере вот значит подставки здесь у нас на ну, на этих инструментах ну, стандартные со взлетом не те которые вот, как у меня да? а, и он пропилил для чего Думал, что будет лучше звучать, и чтобы легче было зажимать. Проблема другая возникла, что инструмент сейчас очень... ...стал неотвечающим. Вместо звука у нас веревки. То есть вроде на открытых струнах. Так что сильно не переусердствуйте. Поэтому на моих подставках два пропила. Для чего? Запасные расстояния. Один подглубже, другой... Не подглубже, глубина пропилов разная? Нет. Лопина одинаково. Другое расстояние под первую струну, чтобы можно было играть даже не. Нет, просто запасные. Они правильно вот сказал, просто запасные. У них одинаковое расстояние между собой. Вот есть два, два, два. Вы выбираете один, пропиливаете на ту высоту, на которую вам нужно. Все проще, просто. И если вдруг, как вот здесь, например, сколько здесь? 5 миллиметров пропилил, да? Получилось, что все, звук потерян сейчас исполнить какую-то песню от начала до конца, кусочек, прям. прям в этом, да. в, в инстаграме? Прям, нет, прям в ватсапе. А, прям в ватсапе даже? Да. Струну, кто знает. Вытягиваю. Как вытягивать Ну я вот так вот. вот, так вот беру Правильно. Показываю. Можно взять сильные пальцы и вот так вот большим пальцем Я вверх вчера вниз. Только поменял. Вот, вот вверх-вниз. А вот на разных балалайках видите, вот расстояние между струн разное бывает, ведь, да? Ну Сейчас стандартное 22-23 миллиметра между первой и второй, между вторыми 17 16 миллиметров. Это то, что рекомендуют мастера. На фольклорных инструментах можно одинаковое расстояние. Может, увидели там на обычных пол которые... Так, может быть, барыню пахнуть? Как он? Давай. <соценно> Барыня, барыня, сударыня, барыня, их топор да рукавица же на мужа не боится, рукавица до да топор. Жена мужа, об забор. Правильно, барыня, барыня, сударыня, барыня. Ты, упомянули. Да. Ты играл в народном строе, чем они отличаются, в чем преимущество академического строя перед народным? Я не играл в народном строе, скажем так, вообще ни дня. То есть я знаю, как он выглядит, и в принципе там несложная система, то есть там главное запомнить несколько основных, да. ну как в гитаре, детали, условно говоря, там 3-4 аккорда запомнил, в принципе уже можешь играть что-то. А, я пробовал, когда попадались такие инструменты, ну, там что-то, частушки, там, по-моему, так это выглядит, так, потом так, ну, то есть, про простые комбинации, довольно. Да? До, ми, соль, ре, э -э, по-моему, народный строй, да, по мажорному трезвучу, то есть, у тебя мажорный аккорд и пошел. Все это мажорный аккорд, у нас кварта везде звучит, есть, да, у нас квартовый строй, это уже э -э, придумано Андрей. А за вопрос есть хоть один сборник, хоть одна страничка, написанная ну этом мире, чем угодно, для народного ссора? Или как Хороший например, вопрос? Найдите. Ну, ну, есть, есть, у меня наигрыши есть. Правда? Сборник у меня вот, где-то там лежит, наигрыши ну, вот, это у, да. у меня несколько агитаропротов было, а тут народного Это кто-то пишет сам, да? Кто-то когда-то выложил, потом а это а еще... А вот разница между академическим и народным в том, что в библиотеке, в магазине... Материал для того чтобы играть на таких инструментах мы уже играем больше ста лет да и литературы полно в том числе старые самоучители есть с табулатурой то что вот я делаю это не новое да это не я придумал то есть это были по моему илю... Илю... Илюхи. илюхи да вот то есть еще тех времен то есть то что за вас уже три года наработано и то что людям нужно и там и калинка есть Камаринская есть. И... В нескольких вариантах, да? И так и... Все есть. В общем, преимущество академического строя, что на нем можно сыграть все. <laughs> Просто... Кому интересен народный строй, записывайтесь к нам в студию, приходите вот мимо... Педагоги работают именно. И народный строй, Кстати, Дима, выйди, пожалуйста, на середину, я представлю. Да, да, да. Дима Спиряев. Дима предоставил помещение, спасибо ему, давайте поаплодируем. Абсолютно без, безвозмездно, да. Я когда-то работал вместе с Димой, его жена руководитель фольклорного детского ансамбля «Радуга», я там когда-то работал вместе с ним, мы там были концертмейстерами, то есть здесь, в Москве, вот здесь недалеко. Дима пошел навстречу встречу и вот предоставил студию «Виртуоз», реклама да. тем, кто интересно. Фольклорные баллайки, гусли, гармошки, что еще, колюки, вот калюха, вокал, да. Вокал, да, то есть все, что вы хотите. Так что Москва, студия Виртус, улица, какая шоссе? Ну, ссылочку там. Да, ссылочка в описании. В описании ссылка будет. Что там еще по поводу народа? Да, и как можно твои ноты транспонировать соответственно народный строй, если это вопрос. Ух ты. То есть я вижу твои ноты, да, я хочу играть в народном я хочу, ну, грубо говоря, там... Ноты, том, ноты давайте так, ноты это, это, это, это, это, это, это универсальный это, инструмент да, для да, да, чтения да, музыки. Да, По нотам все понятно. А а вот, табы сразу нет. Табы это исключительная штука для конкретных инструментов. Если вы возьмете табы для гитары, он никак уже сюда не подойдет. Понятно, Даже да. если трехструнный инструмент, скорее всего, не подойдет. Да. Еще да, что вы... вот в твоих видео уроках, когда ты показываешь, э, тоже может вопрос такой, ты постоянно называешь номер ладу. Когда вот здесь мы зажимаем на пятом ладу, здесь на седьмом, здесь и так далее, но при этом не говоришь, что это, какую ноту мы играем. Угу. Вот Вопрос, вопрос из специально... прошлого. Да, это специально так сделано, что ты просто как бы для пупыхта по номерам. Это было еще года два назад, когда я только начал и с удивлением Хотите я расскажу историю, как появился мой канал? Вообще интересно кому? Расскажу, скажу. скажу, да. Я щас, мне сейчас будет стыдно. Мой друг, друг детства, да, Женя. Может, вы его видели? мы с ним на гитаре там играли. Давай, Серега, нужно что-то сделать на ютубе такое, чтобы это, ну, люди смотрели, чтобы, может быть, даже деньги приносило. Ну, давай. Было, Время свободное есть, давай займемся. Ну, и мы позаписывали несколько песен особо, как бы ничего не выстрелили. Он говорит, слушай, Серега, а давай тебя запишем уроки для балалайки. Я на него посмотрел, какие уроки. Да кому они нужны? Я да, 20 лет уже к тому времени отучившийся на балалайке, там, начиная с детской музыкальной школы, училище, песенка. Кому они нужны? Вот сейчас мне стыдно, правда. Ну, давай, говорю, записали три урока. Первый, там, имперский марш был, потом человек и кошка, и третий... Как думаете, какой? Нормально. Я сейчас сыграл первый пьес. Яблочко. Яблочко. Яблочко. Был плохой урок. Я сыграл, а потом сказал, ну тут вот так легко. И все, на этом забыли. Прошло два месяца. Я не заходил ни в почту, никуда. Думаю, ну что там происходит. Захожу, а там просто оборвали. Куча комментариев гневных, где продолжение. А -а -а. Почему нет? Ну вот после яблочка. Я поэтому яблочко очень люблю, потому что именно с Яблочко и YouTube мой канал как бы начался, да? То есть за этого он уже был там, с 2012 года. А вот именно с яблочко он и начался. Потом был светит месяц, там что-то еще, корабельники, да. Вот. И много-много-много-много и уже там около уроков. 140? Да, и вот, собственно говоря, все для вас и делаю. И, вот. и встреча эта сегодня, может, состоялась именно благодаря этому. Так, еще есть вопросы? Вопросы? Да. По предыдущей да. теме. Вот... А, палаваечку показать, да? Или еще что-то сыграть? Не-не, у меня вопрос про, это, про подставку. Так. Я их пропилил, я просто хотел, чтобы как на электрогитаре, вот чтобы нежно так они были. Я не думал о звуке. Но сейчас я правильно понял, что там под струна никак. Ну, это не стоит. Да. Электрогитара, нет. чем отличается? То есть у нее очень низкие струны и можно вот эти вот все фокусы. Да. да? Делать? Ну, конечно. Вот. Балалай, в этом плане ударный инструмент нам нужна правой рукой совпадать с левой. Ну, иногда, как вот я. То, что я показывал сейчас вам. И так далее. вот Это очень удобно, согласен. Но нужно найти баланс по высоте струн. Высоту а струн вы знаете, видите, да? Высота струн на 12 ладом 3-4 мм примерно. И уже там сами регулируют. Значит, берем подставку номер 13. Просто меняем. Вот просто вставляю сейчас. Убираем вот эту вот изничтоженную. сразу стал на сто процентов профессионалы улыбнулись а скажите вот еще вот э, когда берешь песню до да, или э, на баллаке получается высокие ноты да. или низкие вот, чтобы трансформировать их э, есть какое-то приложение или приложение да. или прием Прием на октаву вниз можно. Э, ну, для этого надо знать гармонию, теорию музыки, да, сольфеджио и все вот, прочее. А вот, ну, правильно. типичный пример. Недавно разбирал, что... А. Правильно я играю? Нет. Правильно. Нет. Как же? Не Почему правильно? нет, да? По мелодии же все правильно? Ну, правильно. А в нотах как написано? Ну, да. вот. вот что я сделал? На октаву вниз, на вторые струны. Для чего? Такой способ, э, поскольку у нас на балалайке, ну, вот на моей балалайке три октавы, да, все равно приходится применять. То есть перекидывать что-то вниз, что-то вверх. Ну, а куда деваться? Это же не гитара, у которой там 56 октав и так далее. Или фортепиано, у которой там полный регистр. Это балалайка. Мы обычно, профессионалы, приучены, приучены играть с аккомпаниатором, будь то фортепиано, гитара, там Рожков играл, да, Сминяевым, будь то эм, баян. Ансамбль оркестров. Почему ансамбль оркестров? Потому что там есть бас, у нас нету. Да? Вот что-то можем изобразить и все, а баса у нас нет. Мы в основном это мелодический инструмент, хотя в ансамбле, конечно, это что? Там, например, это аккомпанирующий инструмент, правильно? А была и одна, тоже красиво. Конечно, красиво. И так далее. Так, вот. На чем я остановился? Надо что-то сыграть. Еще что-то надо сыграть. А да. что современно? А зачем современно? Контелена. Потому что... О, дайте мне, пожалуйста, обратно эм, Сборник номер два, оранжевый. Я то, что играл Рожков, очень люблю и обожаю. Давайте я прям по ноткам постараюсь сейчас сыграть. Я ее не учил специально. То есть это, если я буду лажать... Уж меня, простите, да? прием который я обещал на прямой трансляции разобрать да вернее как обещал сделать урок по тремоло вибрато самый сложный прием на баллайке пожалуй много труда и сил затрат да? то есть нужно кроме того что нужно умудриться работать только пальцем по струне да при этом вот этого чтобы не было еще при этом нужно Давить на подставку, секрет рассказать? И легче, локоть выше. Да. <смех> Спасибо. Да. Вообще начинать нужно его отрабатывать с приема вот этого. Привет, как дела? То есть нужно вот сюда на подставку поставить руку и поработать именно вот таким способом. Видно, да, всем? И он постепенно получится. То есть нужно на нем посидеть хотя бы недельку и по поиграть. Тогда он, как у меня может быть, да, так себе зазвучит, конечно. Тема из игричкиной. Вот хорошо бы она прозвучала, если бы сыграть да. еще альт аккорды. Да? Давай посмотрим. Yeah. Скажи про альт вообще про Лайк. Почему все играют на премии, никто не играет на секундах и на альте. Вот. Такой инструмент интересный альп. Ну, во-первых, начнем с того, давайте пойдем в магазин и купим альт. Да, по лайку Приму еще можно купить. Это первое. Второе, ну, это Прима, это первый инструмент, ну, как у скрипок, да, вот есть скрипка первая, и на ней, как бы, основной хотя, видите, есть и скрипка, да, и меланчели. У них все это довольно хорошо развито, но ну, у них развитие. развитие шло чуть подольше, чем у нас, да? На, на них работал Сергей, он ты же играл как на секунде, и... на альтер, кон... Да, как, да. Как, когда я пришел учиться в Книсинку, значит, у нас был оркестр. Я, меня посадили на баллайку бас. Сначала на первые, первые полгода я сидел на басу играл. бас like это инструмент чуть побольше. Примы или альта, и он на этих стоит, на ножках, как виолончели, Ой, на ножках. На одной... Да, конечно, меньше. Да? А? Можно to. сидя, можно стоя, это зависит от... Ножка опорная, понимаете? Как у виолончели. Вот я достал. Угадайте, что это такое? Балалайка. Балалайка. Это воронцовочка, 31 лад. Это наумов инструмент сделал, вот сегодня мне его принес Михаил, Вот, Здесь нету логотипа, потому что Дима э, решил сделать без логотипа. Но ну, логотип можно сделать. Это, не... вот, это тот же самый, по сути, инструмент, который вот, был в обзоре, только здесь черного дерева поставлен. То есть чуть-чуть э, дороже материалы. Вот, он, вот этот инструмент стоит 44 тысячи рублей. Это сходу то что то что сходу происходит да когда инструмент немножечко не твой не настроен под себя немножко неудобно играть ну, наверное замечали уже когда И даже если с подставку поменять вот Дэн, возьми свой инструмент попробуй вот. естественно то есть нужно несколько минут так другой расскажу Черное дерево, или вот, например, вот, стручный клен, да, на клепках. Струйчатый, Волнистый. Волнистый. Волнистый. да. Волнистый клен. Да, здесь он тоже есть присутствует. Но здесь он особо не влияет, потому что там задимка внутри, да. Задимка да. тоже там да, Вот Или сосна. Но это зависит от мастера. Ну, черное. В моем инструменте видите много черного дерева. И гриф сделан, и накладка, и панцирь даже из черного дерева. Да? Ну, не говоря уже про вот, декоративную нет. Вот, вот Селега, а про пьезодатчик расскажи про пьезодатчик может э -э -с, с ребенком позаниматься кто хочет, кто смелый да вопросик про тремоло да а, вот, а, я обратил внимание, что а, профессионалы исполняют тремоло и пальцы не фиксируют а, указательные большие Так. Вот. А у меня вопрос практически у меня сустав болит большого пальца ой, в небольшого, а а вот можно ли также так же эффективно практически использовать, фиксируя его большим пальцем? А, что, но, насколько попробуйте. Вам, насколько да. вам тяжелее будет, скажем? Вы знаете, вообще указательный палец мы используем да. амортизирующем в режиме. Почему? Потому что у нас а, плоскость игровая струн, да? Да. Плоскость. А мы играем по полукругу. Да. Вот. И для этого как раз указательный палец и нужно амортизировать. То есть, а по поводу фиксации жесткой, это я категорически против, потому что она нужна только, когда мы что-то... Нет, это понятно, да, здесь. это понятно. А -а -а. Как раз... Нет, понятно, что легче играть, когда он не фиксирован. Вот, получается, но вот если сустав, сустав болит, то вот, ну, тебе ну, да, вот, понятно, что Да, лечите. Вот, сустав, сустав, сустав, да, это такая проблема очень серьезная, поэтому осторожно с этим об Так, давайте ребеночка сюда. А вот скажите, вы еще, вот я видел, это, с ремешком играли, стоит, да? Да. Вот, да, можно покажи. Да, конечно. Скажите, вот в этом месте, где можно крепить? Нет. А. В смысле? Да, чтобы ну, просвещать. вообще, и... вы знаете, это такой колхоз. Ну пускай будет колхоз. А, вот, если если балансник, да, то это, это, это как балансник. Вот. Я уже про это говорил в Ютубе. А, в общем-то а система это? очень простая. Уколов... Нет, а вот в этом месте где это А будет? вот в этом месте лучше не крепить, потому что когда вы вот сюда рукой доходите до пятки, как вы будете? Да, вот будет мешка. Поэтому если вот сюда вот здесь... Не, если, так... вы, если, вы, вы, если вы его там закрепите... Не рекомендую. Не рекомендую. На, работу, да. на свой страх и риск. Потому что я закрепил вот таким способом. У меня тут вон, видите? кушается. Вот. А не с центра вот отсюда? вот. Нет. А, а, ну, вот, посмотрите, я вам покажу вот, еще вот, вот смотрите. А как узнать, что вы где, в каком месте тут? любом Ничего страшного, ну, там ну, постарайтесь ну, ближе, ну, там же идет ну, вот такая планочка, которая крепит это Не-не-не, потом... там цельное, цельный кусок дерева, ну, там в любом месте можно. Вот здесь, да. да. да, да, да, да плюс да. к тому же, я вот этот ремень модернизировал сам лично, то есть это обычный гитарный ремень, я сюда приделал карабины, а вот для того, того, чтобы цеплять за струну, вот а по-другому никак. И струны, а и струны, и стру, Я так. еще, а. я, я, я, я, я тоже стой одно время. Уголок. Ну, да, вот здесь Просто здесь струну здесь заеду. За... Петля... Петля... Я петля про петля это говорил петлю. в Ютубе. Да. Посмотрите там. Да. Так, петлей... тебя как зовут? С петлей, С петлей удобнее, да, потому что на локт не болтает. Тишина, давайте. Андрей. Андрей, тебя зовут Андрей. Вот. На болтайке ты занимаешься уже 4 года занимается. Баллачка у тебя мастеровая, да, можно чуть-чуть вот. мастеровая с панцирем. Вот. Значит, сзади не покрыта лаком. Вот это важный момент. Ну, да? так, а надо покрывать Не надо покрывать лаком. Вот. Обычный неволнистый клем, баллайка средней, видимо, ценовой категории с черным гелем. Так, что, что ты хочешь, чем сегодня подниматься? Ребенок хочет самый сложный я... прием. А вот, надо было словно. того <свят> гораздо <свят> <у> меня показать <свят> вот этот вот прием. <свят> так, еще раз. Посмотрите, что нужно сделать. Не Прежде не всего. всего. Давай сейчас начнем с базы. Есть подставка. Да? Тремоло вибрато от обычного вибрата отличается, В отличается да? ну, довольно серьезно. Мы ставим, смотри, вот эти местом Вот сюда, на подставочку. Да, И сейчас попробуем вот так вот. При этом ощущать, чтобы у тебя вот эти вот махи, движения были примерно одинаковые. Во. Теперь лови ощущение, чтобы это было другое. вот -во -во -во -во -во -во, что получается. Смотрите, получается? Да, это по утрам надо вставать вот. Теперь задержать. смотри, указательный палец, загибаем вот так вот, с загогулиной, да, и вперед к струне. Ну-ка, попробуй сейчас, вот, да. Давай, это же движение постепенно подводи, подводи, подводи. И... Так что-то что-то. Хорошо, так двигается, конечно. Ну что то получается, правда? Осталось чуть-чуть вот сюда надавить. Вот, хорошо. Извиняюсь, большой палец фиксирует, да, первый. Ну, в зависимости от он не то что фиксирует, мы его просто вот здесь вот придерживаем. Держим, держим, то есть, да, да, да, сильно тоже не надо раздаваться, потому что я, если посмотреть мои старые видео, это ужасно, вот, То есть весь кривой, весь зажатый, то есть, проблема на самом деле зажатия все кроется вот в этих мышцах, трапеции, очень часто. Кривые сидят часто, кривые, и эдакие. Так, давай произведение какое-нибудь разберем, потому что на одном приеме маловато. Что ты любишь играть? Я хотела яблочко, но я его уже выручил, хотелось бы барыню разобрать. Барыню разобрать? Которую я играю? Да. Вот эту прям. Вот. Изначально эта барыня появилась у Михаил чарошкова Рожкова. Вот. Я ее на втором курсе, кажется, снял, да, это говорится, то есть подобрал по слуху и играл по его вариант. А потом стал играть немножечко ну, измененную, добавил там еще чего-то. Так, ну с чего начнем? Давай главную тему. Главную тему знаешь? Нет. Не знаешь? Так, главная тема. Давай, повтори. Ми-ми-фади. Пишет ми-ми-ми. ми Ага, соль. Поехали. Вот теперь смотри. Эта тема, да? Мы ее можем сыграть с открытыми струнами. Как обстоят дела у нас с вторыми струнами? Какой простой здесь прием для детей? Можно прикрывать струны. Вот смотри, чтобы не перенапрягать пальчики, здесь нужно зажать, да? снизу вот ты правильно делаешь мы снизу прижимаем струну вот это очень легкий прием знать когда нужно первую струну зажать чтобы она не звучала да то есть, чтобы рука у нас не разрывалась то есть нужно и дожать и не дожать другими пальцами сложно новичкам очень часто давай сейчас сыграем вдвоем большая дробь так, хорошо. Ну, так. Ми фа ми большим пальчиком. Ми фа -ми. ми. Так, Ми фа ми. О, о. Так. Давай тоже большим пальцем. Так. Нет, большим пальцем. Вот зажимай и тоже за Ми фа ми. Давай еще раз сначала, сейчас вдвоем дуэтом мы сы сыграем с Андреем. Готов? Ага. Давай, сам сыграй один раз. Да, я вообще хотел барыню разобрать вместе, чтобы мы все вместе поиграли. Такой будет массовый ансамбль. Хорошо. Есть возражения по этому поводу? Нет. Там есть два основных, две основных темки, которые можно легко сыграть вообще сходу. Это будет у нас для, ну, флешмоб такой, запустим, да? Чтобы у нас потом на ответочке писали. Ну что, готов? три, четыре. ребенка, и вместе с ним играем. Вот также на уроках, которые я провожу по видеосвязи, как ни странно, да, то есть я тоже в это сначала не верил. Это люди попросили, не я сказал, не, давайте лучше так вот", потому что по всей стране или по всему миру даже захотели позаниматься. Я говорю, ну я живу тут, а вы там. Говорю, давайте по видеосвязи. Я говорю, да ладно, ну как это возможно вообще? Оказывается, возможно, и уроки, в принципе, зависят не от того, находишься ты рядом фактически или виртуально. Ты видишь? Выучил яблочко за три дня, вы по вашему уроку можете собирать. Давай, давайте, да, и может еще. За один день, Нет, верю, но... за один день ноты и через день Давай, яблочко, яблочко. помоги видеоуроку. еще раз не пойдет <смех> <смех> лучше можно смотри для окончания что-нибудь <смех> что такое вот это другое дело улыбнулся на зрителя вот. <смех> Сейчас можно сразу два, два, два момента Значит, смотрите по вибрату, обычная вибрато то что час уже прошел еще полчаса Но, и часа не прошло, часа не прошло потому что мы позже начали, начали. начали. Вибрато. Как вибрато играется? Да, ну вот примерно что-то такое обычно, да? Есть простая методика. Для, для детей, как легко рассказать. Видел фильмы с каратистами? Да. Помнишь там, я вот это делаю, да? Вот это место, чем они разбивают доски, ставишь себя вот сюда на подставочку, вот в это место. Да, не обязательно вот так руку выгибать, вот ровненько ставишь. Сейчас, погоди, погоди. Поставь. Ну-ка, поставь. Сейчас на подставку. Ровненько. Поставь вот так. Не-не-не. А? Вот, вот, вот. Теперь смотри, я играю, а ты дави на подставку. Дави, дави. Так, не трясись. Подожди. Сейчас, сейчас не трясемся. Что мы делаем? Мы на подставке раскачиваемся. Во. Простое упражнение. Раз, два, три, раз, два, три. Давай делай. Раз, два, три, раз, два, три. Два. Вот умница. Обязательно раскрываем. Еще один момент. Обязательно при игре вибрато указательный палец двигается от струны внутрь панциря. Да. Смотри, куда он двигается. Видишь? И только после этого раскрывается. Визуально, конечно, многие ошибочно думают, что это как-то вот так выглядит. На самом деле, повтори, хорошо, вот, и силу надо применять, потому что мы давим в подставочку, вот. То есть, за подставка не задействует, да, Ну, Бипс почему-то на своем видеоканале сказал, говорит, что можно и туда, и сюда давить, но ну, меня так научили, что, в принципе, -то... А, а ты объясни, почему надо на здоровье, подставку, кстати, давить? Почему надо на подставку давить? Да, кстати. Почему? Не потому на... потому по... что вибрация идет. Почему не на струну? А? Потому что если вы будете на струну давить. А, а то есть там вот это Что получится? Вверх звук идет. А при вибратор вверх. идет вниз. А -а -а. Ну, Нет? то есть там и вверх можно, и вниз да, подставке. Так, поблагодарим, Андрея. Спасибо за замечательность.